Друзья, всем привет! Сегодня буду делать мангал в стиле лофт. Основой каркаса послужит профильная труба 50 на 50. Дополнительно понадобится профиль 20 на 20 и 20 на 40. Для начала необходимо сделать разметку и напилить заготовки согласно чертежа. Все размеры в видео я показывать не буду, так как есть полноценный чертеж. В описании к этому видео я оставлю ссылку на телеграм-канал, там можно будет эти чертежи найти. Рисовал сам в программе SketchUp. Там есть и раскладка с размерами, и 3D-вид. Кстати, в телеграм-канале много всего интересного, как всякие самоделки и советы, чертежи. Также планируется стройка дома, буду все укладывать туда. Подписывайтесь, чтобы следить за этим процессом. После того, как заготовки были готовы, я зачистил края от заусенцев. Далее принес все в мастерскую, разложил верстак в режим работы для сварки и начал сваривать все заготовки. Процесс хорошо ускоряет, сварка полуавтоматом и магниты. После того как основной каркас прихвачен обязательно делаем замеры по всем сторонам и диагоналям и только после этого хорошо провариваем. После того, как основной каркас готов, можно приступить к дополнительным перемычкам. Далее беру стальной 3 -мм лист, который мне по случаю достался за бесплатно. Его кромсаем и защищаем края. Теперь в мастерской все раскладываю как надо и свариваю жаровню. Опять-таки это очень удобно делать, все с уголками. Все прихватил, а потом, уже убедившись в том, что все ровно, обвариваю. Швы зачищаю наждачным кругом. По периметру жаровни приварил профиль 20 на 20, который выполняет две функции. первое – это держит жаровню в каркасе, и второе – не дает деформироваться стенкам от большой температуры. Внизу насверлил отверстий. Далее надо все покрасить. Жаровню обязательно термокраской по инструкции с обжигом. А каркас можно и обычной краской. Не стал делать насечки для шампуров. Мне без них нравится больше, но это каждому свое. Чтобы в ножках ничего не забивалось, ставлю туда заглушки. Изготовил вот такое удерживающее крепление из профиля 20 на 20 для будущей столешницы. Решил прикрутить все на саморезы, так как столешница будет из дерева. Если появится необходимость ее поменять, то можно будет поменять высоту креплений в зависимости от толщины столешницы. На данный момент я нашел вот такой брусок 50 на 30. Открутил от старого, но когда-то классного дивана. Кто знает, что за дерево. Торцовка напиливаю одинаковых брусочков. Для удобства зажал один из брусков торцовки, будет выполнять роль упора. Тогда заготовки получатся точного одного размера. Пошлифовал бруски и далее обработал их маслом. Далее установил их на положенное место. Готово! Устанавливаю жаровню на место, и можно делать испытания. На нижней полке, как вы видите, удобно складывать, например, дрова, а на верхней разную посуду и прочее. Так что, друзья, получился вот такой интересный мангал в стиле лофт. Массивный каркас из 50-го профиля придает монументальный вид. Без передних ножек можно удобно брать с нижней полки все, что там лежит. Ну и также это дает интересный вид мангалу. Жаровню можно легко снять и взять с собой в машину, чтобы пожарить шашлык, например, на природе. Также планирую сделать надставку на жаровню для установки казана. Сделаю это, когда найдется еще один стальной лист. Мангал обошелся мне в 4500 рублей. Но мне подарили лист железа, а так можно прибавить пару-тройка тысяч. Итого 7-8 тысяч за вот такой вот мангал. Думаю, оно того стоило. Как я уже говорил выше, чертеж можно будет найти в телеграм-канале, ссылку на который я оставлю в описании. Друзья, надеюсь, видео вам понравилось. И если это так, то ставьте лайк и пишите ваши вопросы и замечания в комментариях. А те, кто еще не подписан на канал, обязательно подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные видео.